Ну а первая новость должна обрадовать тех, кто связан с электронной музыкой и в первую очередь с диджеингом, а именно Bitport. вы наверняка знаете, что это такое, официально запустился в России. То есть да, кто-то спросит, что уже треки выходят и через Bitport мы давно заходим и всем пользуемся, но так или иначе не было официальной поддержки битпорта, ну, точнее, скажем так, что битпорт не присутствовал на русском рынке, именно на внутреннем, то есть не было ни представительства, не было каких то взаимодействий, потому что я напомню, что битпорт это что-то типа такой социальной сети для диджеев и для электронных продюсеров, для лейблов, кто занимается электронной музыкой, потому что Uh, ну, это не просто какой-то стриминг и что-то типа того, то есть это такая некая социальная сеть, где люди обмениваются музыкой, авторской музыкой, уникальной музыкой, диджеи собирают свои плейлисты для миксов дальнейших и так далее, то есть это прям такой полноценный, полноценный комьюнити, можно сказать, и сейчас оно официально пришло в Россию, то есть со всеми вытекающими из этого последствиями типа официальных э, телеграм-чатов, официальной группы ВК с поддержкой медийной в том числе, то есть это будут какие-то и коворкинги, это будут организовываться всякие стенды на фестивалях, э, какие-то образовательные программы, поэтому следите за новостями, если вам интересно вот эта вся движуха и вообще вы скажем так, участвуйте в мире отечественного диджейнга и развития электронной музыки. Уверен, вам будет полезно вот, узнать, что Bitport теперь официально в России и, возможно, использовать это уже для своей карьеры, и для своих каких-то дальнейших действий и для привлечения новой аудитории и, в том числе, взаимодействия с новыми коллегами, причем по всему миру, потому что, опять же, битпорт — это общая международная, скажем так, сеть, она никаким образом здесь не локально отделенная в России, поэтому э, это все та же глобальная сеть, просто плюс с официальной поддержкой э, внутри нашего рынка. Так что переходите по ссылке и смотрите, как обновился битпорт. Ну а следующая новость порадует тех, кто э, работает с записью в полевых условиях, э, например, как это делали группы в 70-х, 80-х, используя э, многодорожечные рекордеры кассетные, и записывая себя вот такие некие демки с помощью там нескольких источников звука. Так вот, это, этот experience можно перенести в наше время, в 21 век и уже, можно сказать, в 2022 год наступающий. И поможет вам в этом компания Zoom с их новым девайсом, новой протостудии, который называется R20, Zoom R20. И это представляет из себя такой девайс все в одном, то есть по сути такая реинкарнация новой портастудии, которая предлагает вам 8 входов аналоговых, которые вы можете использовать для подключения, например, микрофонов, чтобы записать барабаны, например, у себя в гараже где-нибудь или на даче, допустим. Потом же туда же, используя эти входы, можно поверх записать гитары, бас, вокал. А внутри ProtoStudio про, поддерживает до 16 дорожек, то есть там встроенный секвенсор И по сути там есть э, дисплей специальный сенсорный По сути вы, прям работа, как будто эта звуковая карта объединена вместе с секвенсором То есть все в таком одном общем девайсе И, кстати, эта протостудия, естественно, может работать как звуковая карта То есть вы можете подключить к любому компьютеру по USB И она будет выступать, соответственно, как восьмиканальная э, звуковая карта с четырьмя выходами то есть довольно здорово, удобный аппарат, я уверен, что многим пригодится, особенно кто любит записывать в полевых условиях, например, выехать куда-нибудь на природу и там записать какой-нибудь лайв, концерт, не знаю, где-нибудь. Или кто работает с видеопродакшеном, тоже бывает часто, нужно записывать много разных источников звука тоже в полевых условиях. И опять же, так как там есть все-таки встроенная память и поддерживаются э, карточки, естественно, расширение SD, до 1 терабайта, то есть вы можете использовать ее прям как такой полноценный компьютер, заточенный непосредственно под запись а, звукового материала и для простейшего редактирования, то есть этот секвенсор, который встроен внутри, а, он собственно тоже позволяет делать основные моменты такие как перетаскивание, обрезка, копирование и так далее, поэтому довольно интересный девайс, поступит в продажу в начале следующего года и будет стоить порядка 400 долларов, что довольно бюджетно, в общем переходите по ссылке в описании и читайте про этот девайс. А следующий девайс в нашей рубрике новостей уже заточен для использования в студиях. Но, правда, не в больших, а тоже довольно компактных для тех, кто работает с довольно ограниченным количеством дорожек. Но кто хочет полностью погрузиться вот в этот опыт работы с микшером, с полноценным аналоговым микшером. И я сейчас говорю о новой, э, такой, скажем, гибридной консоли-звуковой карте от компании SSL, которая называется Big Six. И представляет она себя такую мини-консоль, состоящую из четырех каналов, четыре из которых моно и четыре из которых стерео, то есть всего 12 каналов, но 8 фейдеров, то есть вы можете взаимодействовать вот с, этим, с этой консолью и по сути там есть встроенные предусилители, особенно на первых четырех каналах на моно, и также есть встроенный компрессор SSLG который довольно популярен для обработки барабанов например, ну и тоже вокал, то есть такой классический VCA компрессор и здесь он тоже есть, то есть это полная схемотехника, и как заявляет разработчик Рабочики, этот девайс вот именно заточен под такой гибридное использование то есть естественно вы можете купить несколько модулей их объединить у вас будет больше дорожек там есть такая возможность но в первую очередь это такой некий все-таки аудиоинтерфейс, но с возможностью вот этой тактильного экспириенса по работе со звуком поэтому э, очень рекомендую посмотреть если вам э, такой вообще подход интересен но цена конечно же ну скажем так не совсем бюджетная порядка 3000 долларов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 Не откладывай обучение на потом, начни прямо сейчас. Ссылка в описании к этому ролику. Группа энтузиастов запустила довольно интересный сервис называется OctaSample. и представляет из себя что-то такое гибридное между сплайсом и бит-трекером. То есть, э, да, все мы знаем, что такое торренты или торренты, кому как удобно. И, конечно же каждый из них каждый пользовался, я уверен чего уж скрывать. Но так или иначе разработчики этой истории, они решили все-таки использовать во благо, скажем так. То есть они, конечно же, против пиратства. Они вовсе это сделали не для черного рынка обмена сэмплов, лупов и так далее. Они просто решили сделать такой, скажем так, бесплатный, открытый, такую некую открытую, можно назвать, социальной сетью. Ну, по сути, как Splice, где каждый энтузиаст может выкладывать свои лупы, может скачивать Лупы других энтузиастов, то есть там могут быть лупы, сэмплы Эта программа работает только с WAV файлами, то есть вы нельзя, нельзя то картинки загрузить или видео То есть это будет именно такой некий файлообменник, основанный вот на принципах работы BitTorrent Tracker То есть нету никакого единого сер сервера или какого-то единого центра, через который будут проходить все данные Все будет храниться на компьютерах пользователей, специальных папках ну собственно как и торренты и просто будет обмениваться то есть вы задаете вот у вас есть какой-то набор сэмпл паков вы, может быть сами записали например какие-то лупы на гитаре или перкуссию и хотите их вот раздать в открытом пользовании чтобы там, люди с другого конца планеты пользовались вашими зарисовками в своих композициях и вот собственно на это и рассчитывают энтузиасты кто запустил этот сервис что вот именно таким образом будут способствовать творчеству людей чтобы они не тратили там время деньги на поиск нужный сэмпл -пак библиотеки, а мы все знаем, что это сложно потому что ты берешь какую-нибудь библиотеку и там, как правило, только 2-3 лупы тебе пригождаются, все остальное просто мусор а, поэтому они решили это, собственно, поправить ну, скажем так, вмешаться во всю вот эту индустрию обмена лупами и сэмплами и, еще раз повторюсь, они, конечно же разработчики против активно чтобы туда кто-то выкладывал какие-то чужие лупы или чужие какие-то материалы и как сами разработчики говорят, что они будут стараться это все пресекать, то есть опять же, за всеми уследить, конечно же, невозможно Возможно, но если какой-то правообладатель найдет какое-то нарушение авторских прав, э, вот эти энтузиасты, то есть кто-то кто стоит за разработкой, они всегда готовы прийти на помощь и, э, собственно, помочь с выявлением э, нарушения авторских прав и удалением такого контента, и я думаю, что и пользователи в том числе. Но так или иначе, интересная идея, посмотрим, как это будет ли это развиваться и будет ли это вообще поддерживаться, потому что мы все с вами знаем, что подобные сервисы, они, конечно же, держатся не за счет разработчиков, не за счет каких-то удобств, а в первую очередь за счет пользователей. Поэтому если пользователей не будет, или их будет мало, или там все это превратится в какую-то просто помойку из сэмплов и звуков, то, конечно же, популярность такого э -э -э -э сервиса будет под сомнением. Но ну, будем следить за новостями. Компания Steinberg выпустила а, бесплатную библиотеку Slow-Fi Piano. Если вам это интересно, то все внимание сюда. А, причем не обязательно быть пользователем Cubase и вообще любой продукции Steinberg, а, потому что эта библиотека поставляется в рамках а, сэмплера Galeon, который, собственно, разработка Steinberg. То есть это не для контакта или еще для чего-то, именно для Galeon. Но хорошая новость в том, что есть бесплатная версия Galeon SE, Которая доступна вообще для всех юзеров и в разных секвенсорах, не обязательно а, в Cubase. А, поставляется в разных форматах, VST, Audio Units и так далее. Поэтому вы можете скачать бесплатную версию этого сэмплера Galeon SE и установить ее к себе в свою рабочую станцию, в чем бы вы ни работали и где бы вы ни работали, на Mac или на PC. И, соответственно, скачать эту библиотеку бесплатно, которая поддерживается вот этим сэмплером. Так что, опять же, если вам интересно ло-фай пиано, если вам интересны вот такие звуки, и вы работаете вообще с фай музыкой, то переходите по ссылке в описании, скачивайте Галеон и скачивайте эту библиотеку, надеюсь, она вам пригодится. Ну что ж, на этом наш выпуск, 32-й выпуск Quick News подходит к концу, и это последний выпуск в 2021 году, так что мы с вами увидимся в рамках Quick News уже только после Нового года. Скорее всего, это будет числа 9, но посмотрим. Так или иначе, это был отличный год. Опять же, пишите в комментариях, как вам, собственно, рубрика Quick News, как вообще вам наш канал Logic Pro Help. Все пожелания, все новогодние поздравления, вообще все, все, все. Я всегда рад слышать, видеть и в комментариях, и в нашем телеграм-чате, если вы еще не там, и за весь год моих агитаций вы еще не вступили. Прошу, вступайте. Там у нас уже очень такое классное комьюнити собралось, профессионалов, музыкантов, начинающих, всех, кто обмениваются опытом, вопросами. Мы там обмениваемся какими-то инсайтами и помогаем разобраться с лоджиком и с плагинами и много-много с чем еще. Так что приходите, если вы еще не там, мы вас там ждем. Я там также всегда на связи, всегда рад от всем ответить, помочь, поэтому... Не теряйтесь, переходите также прямо сейчас по ссылке в описании, э, просто заполняйте форму, вам придет ссылка, приглашение, э, и вы таким образом вступите в наш закрытый клуб, и там помимо телеграм чата еще много всяких плюшек и полезностей для наших э, вновь вступивших членов клуба, э, там и есть и пресеты, и плагины, и темплейты, и в общем много чего интересного, так что переходите, не теряйтесь, оставайтесь с нами на связи, потому что мы с вами э, увидимся в следующем году, и мы для вас готовим с Logic Pro Help много чего интересного, в том числе и на YouTube-канале. Так что оставайтесь с нами, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ни в этом, ни в следующем году от меня получать все новые видео. Уроки, видео-ответы на ваши вопросы, и, собственно, Quick News, и также мой видеоблог, здесь еще много чего будет. Ну, а вам я хочу пожелать успехов, успехов в наступающем 2022 году, и мы с вами увидимся после Нового года. Всем отличных праздников, шикарного настроения перед новогоднего. С вами был Дмитрий Урсул, всем пока!